И всем привет, мои дорогие друзья, я, я наконец-то установил русификатор. Я думаю, это отлично, Специально для МКОДУ Это наша первая карта, строго не судите. Угу. Правила, нафига нам нужны правила? Можно только там, где я напишу. Следовать указаниям. Вообще без П. Сюжетик такой, вообще сюжетик. Я не спорю сюжета лично. Ой, -мо, я научился, теперь по-другому способу это все делать. Отлично. Открываем. Да чтоб тебя. Все, мы вышли наконец сюжет, вот сюжет, да. Вы молодой специалист по имени Питер из Южной Америки, который приехал в Египет на экспедиции Циюн. И вы заметили странные руины? После этого отстранили, все от группы и пошли к руинам. Вы опознали руины. Это были руины захоронения. Тут он Хамона. По легенде, тот, кто проходил, <х�> проходил все ловушки и не умирал, тот сражался с войском мертвецов. А кто и там не умирал, сражался с духом. Тут, Тут он Хамона. Э -э и что же, значит, на куда мы должны идти? А, можно хотя бы вот здесь были какие знаки, что... куда идти? Здесь туда? Пойдем? А куда? Сюда нет? У -у -у -у. Сюда что ли? Нет здесь ничего нет гробницы никакой нету гробницы здесь. Чего спокойно а спокойно, я... спокойно вообще? Так где-то здесь должна быть гробница я так понял. А вон она наверно следовать я не понимаю вот нафига было создавать такую карту даже не показав куда идти вон наверное, вон там вот руины эти я бы обратился бы к создателю и сказал бы чтобы он хоть как бы показал куда идти руины этой вот тогда наконец -то. подсказка копай песок в спуске А у меня есть что-то, чтобы копать? Идиотство. В спуске песок, ну ладно. Копаем. И создатель Ты идиот. Я так думаю. Создатель идиот. Просто идиот. Я не понимаю, куда копать. Ну совсем что ли? Копать что-то здесь. Ну копаем хорошо. Когда был начал лопату был вообще офигенно. Часово. Да что ты за идиот такое-то? Создатель, ты идиот. Это вообще такое обращение? Реально? Он идиот. Он мог бы показывать, куда идти, что делать, а? а? Потому что это нереально. Хоть бы что-то создал. Он, наверное, сюда. Какого лешего? Хм. Что копать, создатель, что копать? Слышь, создатель, создатель идиот. Написано. А? а во. Да что об тебя? Нура. Ну, Еху хоть что-то. Дневник хо. Э, кого там? Какого? Какого дневник хомпаса? Хоммаспа. Вот. Тут он хоман заставил строить нас огромную башню. Мы начали подавать. На, на нас напали войска. Нас осталось только четверо. Сра... А, размазанные буквы. <къем> Захоронение внизу. Фу, да ладно, спасибо. Хоть-хоть что-то дали. Что можно было копать. Вот так ехал. Я знал, что здесь, конечно, есть это, но... Но можно было так раньше, бы, Я думаю, это нам надо. А может быть и надо. А я не знаю, я копаю вообще. Все, что надо. все, что надо, все не надо. Уберем одну. Садимся на одну. Эээ. Ай-ой! у ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Что за идиотство? Эээ чтобы ничего не пропало. А, э, можно спросить у вас кое-что где я, черт возьми, какого лешего? Немного паркора, ну как всегда. понятным э, Ага, понятно. Тут я в этот раз, мои друзья, плохо сделал так, что забыл про чтобы вещи не выпадали, особенно в Spawn Point беспомпоментную я, я вообще даже забыл про него честно. слово нафига да, конечно вот еще ж думал чтоб не забыть а и в итоге все забыл вот сейчас мы напишем геймеру ул да, вишен уху не не не не надо тут Ух ты, поход, делать это надолго. О, блин, только что пропустил. Так, так, так, так. Вот геймер-руля. Так, и... Три, все. Все, ехал, я написал это. Теперь спаун поинт ищем. Потому что здесь ничего нельзя писать. Потому что я установил офигеть. Я думал, все будет офигенно, офигенно, вообще отлично. Так, мы здесь взяли все, что нам надо. Так, я не слепой. А. В общем, нам нужно успокоить. Так. Ну, а теперь нужно найти еще одну голову. Опять будем драться с этим... Нечто. И так всегда, люди, и так всегда опять с ним драться, ну думать я хочу, опять прохождение карты и победу над иссушителем. Так. Спам Вот так. Убивал. Я нашел их. Черт, скелеты. Фух, что у меня ума забрали? Идем, идем, идем, идем. Вот так все. Все отлично. Сюда идем. Здесь тоже что-то есть. Э, скрафте моя крафт сундуки. сундуке. Средний ингрид выпадает из, исуш... из сушителя. Подсказка. Рой, блыжник там, где редстоун, факелы. Спасибо. <связи> хм, а что здесь будет, мне интересно? Что а за фигня? тут? Хм. Ну и что я вои булыжник, что а делать? Там. А во, все. Так. Поздравляю, вы пошли в нашу карту. А вот и сокровище. Неплохо. Я же даже не убил его. Хм. И монифу. Не, все-таки надо победить этого сушителя. Если нет, то закончим. Ну это, в общем, как всегда. Поставь на место таблички маяк. Таблички маяк. Он покажет, какую сторону Либоbeitet. копать. Я не хочу, да, -ш -ш -ш. Я а, не типа, моя должен был указать нам. А, ну, все равно пойду поделюсь. Привет. Ч Давай. Ну, Потому я жду тебя. Че? А. Нужно правильно их расставить. Вот, за меня пацан Это тоже надо правильно ставить. Ну. И... А Что за фигня? Спокойно. Спите спокойно. Не понял. Дедко. Дедко, дедко. Я не понял, юмора. Почему у нас сушитель не работает? И сушитель, как дела? Да, Ч ва... ⁇ ты не дедко, работаешь? а Непонятно, непонятно, конечно, порядке. Я а походу, дело нам придётся без, тр... без драки с ус... Иссушителем пройти. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Скайзакит. Э, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи, всем пока.